Приветствую, мои любимые, с вами Елена Дегурова и проживание дня. Сегодня мы затронем очень важную тему для каждого человека, и я надеюсь, что вы именно проживете с ней как минимум один день, а вообще останетесь с этим проживанием на всю жизнь. Итак, оно звучит так. Чудо, происшедшее с кем-то, есть шаткая вера. Чудо, произошедшее с тобой, есть незыблемая вера. А встреча лицом к лицу с собой в осознанности через проживание собственного опыта есть открытие. Очень часто я наблюдаю за тем, как люди, неважно это тренеры, мастера, именуемые гуру, Просто люди в любой сфере жизни, в отношениях, в деньгах, в бизнесе, в здоровье, неважно где. Они видят у кого-то результат. И, конечно же, вера будет шаткая. Умный ум с огромным количеством подсознательных установок начинает трактовать что-то, перестают верить, или как раз-таки вот эта шаткая вера, что вот у кого-то получилось, у меня не получится. И вы знаете, вот часто на этом этапе люди останавливаются. Либо еще одна ошибка, когда люди, увидев результат у кого-то, говорят, ну нет, это вот, вот, вот у нее, у него получилось, у меня точно не получится. Я не такой, я не такая, у меня там... Денег не столько, у меня там фигура не такая, чтобы удачно замуж выйти. И вера в то, что что-то может в вашей жизни получиться иначе, она шаткая. И люди опускают руки, не верят в то, что в вашей жизни возможно все, абсолютно все, мои родные. Это не магия, это не эзотерика, это не нечто сверхъестественное, это просто умение а, соединиться с собой, быть внутренним собой, опять-таки это не с духовненькой темы, это, не, это, это вообще другое, а, это соединенность с собой и чувствование себя. И вера в себя, конечно же, это подсознательные установки, которые мы трансформируем, и мы для этого вам открыли сервис исцеляющей вибрации. И когда вы смотрите и не верите в чей-то результат, вы прежде всего не верите в себя. Либо вы верите в чей-то результат, не верите в свой результат, это тоже не верие в себя. Это про любовь к себе, мои любимые. Чудо, которое происходит с вами, оно становится незыблемой верой. Но часто это чудо, когда а, вы начинаете прилагать усилия, когда вы. А, усилия без усилий, да, это вот, ну, когда у вас получается что-то, и вы этому радуетесь, и с одной стороны, вы верите, что в вашей жизни возможно что-то лучшее. Это уже незыблемая вера, но она еще неосознанная. Вы не понимаете механизма, как это произошло в вашей жизни. Вот напишите в комментариях, если вы понимаете, о чем я говорю, потому что очень часто, например, прошли какой-то тренинг, на энергии тренера получился какой-либо результат, а потом человек опять, как слепой котенок, он не понимает, как это получилось. Он не понимает, что делать, потому что нет осознанности, нет осознанности, зачем вам это надо. Не важно, что отношения, деньги, какие-то желания, это, это очень важно, ведь осознанность когда нет видения себя, осознания себя, когда нет состояния осознанности, когда вы получили какой-то опыт, даже не опыт, а вот что-то получилось у вас, вот чудо, вы говорите, о чудо, я встретила мужчину, о котором я мечтала всю жизнь, о чудо, мне повысили зарплату, «О, чудо, у меня получилось второй раз в год там выехать в отпуск». И это именно как чудо, вы не понимаете, как это к вам пришло, а благодаря чему к вам это пришло, у вас нет опыта проживания этого, это есть лишь эмоции. И вот когда вы встречаетесь лицом к лицу с собой, это как, как что это такое? Это когда вы осознаете, «я управляю», этой машиной под названием жизнь это моя машина это мой руль это я сижу и рулю это я наволшебничала на только в своей жизни что теперь упиваюсь а, слезами и захлебываюсь соплями проклиная всех вокруг и у вас приходит осознание что это вы и я с огромным удовольствием читаю Наш закрытый чат, где вы делитесь, кстати, если вы хотите быть в ряду единомышленников, обсуждать, делиться, советоваться друг с другом, помогать, поддерживать друг друга, пишите в комментариях «хочу в чат», и мы с вами свяжемся, а лучше пишите сразу в личку, в соцсетях мы вас добавим в закрытый чат, там буквально несколько мест есть в скайпе, там ограничения. И э, вот, вот когда у вас происходит вот эта осознанность, например, вам кто-то должен денег, или у вас плохие отношения с партнером, ваш партнер вас унижает, оскорбляет, и у вас было состояние ненависти, агрессии, боли может быть, да, может быть не агрессия, агрессия бывает иногда скрытая, а чем глубже состояние жертвы, тем глубже скрыто, агрессия и вы вините кого-то вините родители которые а, либо направили вас туда вот в, жить с этим партнером как-то вот уговорили вас или наоборот, родители когда не запретили вам, ну вот мама, папа, вы же видели, какой он, какая она, почему, почему вы мне не запретили, то есть вы перестаете обвинять кого-либо в вашей жизни, что вам что-то не дали родители в детстве, что государство не такое, налоги высокие, или там работы нет в вашем городочке, вы перестаете винить кого-либо, и вы встречаетесь лицом к лицу с собой, к лиц, лицом к лицу с собой. Вы честно смотрите себе в глаза, и вы осознаете, что это я привлекла в свою жизнь эти ситуации. Так кого же мне винить тогда? На кого мне обижаться тогда? На кого мне злиться тогда? Но только не уходите здесь в состояние вины пожалуйста потому что в этот момент в вас пробуждается осознанность и а, обижаться злиться на кого-либо или на себя а, за прошлое бесполезно вы опять погрязнете в прошлом ваша задача признать это осознать это и увидеть свое будущее потому что как только мы берем в руки бразды правления. Бразды правления мы берем когда мы признаем, что это я на волшебничала в своей жизни. Это я зачем-то привлекла. А на ответ на вопрос зачем мы великолепно даем ответ через коучинг антивирус для ума. Он именно для этого и предназначен, и а, те материалы, которые вы там можете пройти, они а, ну, рассчитаны на два месяца, но те, кто работают колоссально и получают великолепные, уникальные результаты, а, это годично, это, это, это вы просто войдете, это станет вашим стилем жизни, вы будете видеть насквозь все, зачем они будут вам приходить вот так, как по щелчку пальца. просто нужна тренировка. И вот когда вы осознали, что все в вашей жизни привлекли вы сами, даже, возможно, вы пока не понимаете, зачем, но в вашей жизни происходит состояние осознанности, и вы проживаете все это через собственный опыт, то есть не кто-то вам сказал, не коуч вам это сказал, не тренер, а, не, не гадалка, а вы сами это познали через осознанность происходит открытие, происходит соединение с собой, и ваши желания начинают исполняться мгновенно, ну практически мгновенно. Вот это состояние жизни в счастье и в удовольствии. Я не говорю, что когда вы в осознанности, не будет никаких моментов некомфортных, когда это, я не веду вас в иллюзии и не пытаюсь вам навешать лапшу, что вот там в осознанности все будет так прекрасно, все будет в розовых очках, нет, мои родные. Мы здесь на Земле для проживания разного опыта. Тем не менее, когда вы будете видеть этот разный опыт, вы его не будете называть больше хорошим или плохим, когда в вас будет вот это открытие. Вы не будете называть людей хороший или плохой человек, когда в вас будет это открытие. Вы не будете себе говорить, я поступил хорошо или плохо, когда будет в вас это открытие вы будете осознавать, зачем вы это привлекли. Ведь очень часто, если мы будем оглядываться назад, мы увидим, что а, когда-то что-то произошедшее ну, не очень хорошее, а, на что мы злились, а, из-за чего мы расстраивались, именно это стечение обстоятельств нас привело а, к чему-то замечательному. Может быть, конечно, опять-таки не мгновенно, иногда вы не видите эту связь, а иногда вы ее не замечаете, но я вас уверяю, это так, рассматривайте любое не очень хорошее что-то, что происходит в вашей жизни, как, ну, плата вперед, когда у вас есть потенциал прихода чего-либо, но нет готовности, внутренней готовности, энергии, умения распорядиться этим, соответствовать этому, развиваться в соответствии с этим, то нам нужно прожить нечто не очень хорошее, вот перемолоть, чтобы нас там потом не разорвало. Поэтому, пожалуйста, вот проживайте все осознанно. И я желаю вам открытий в течение как минимум этого дня. Наблюдайте, как у вас проявляется чудо, произошедшее с кем-то, как в вас открывается шаткая вера благодаря этому. Наблюдайте, как что-то происходит с вами, и у вас начинается незыблемая вера. И я очень хотела бы вам пожелать открытия как минимум сегодня, а вообще на протяжении всей жизни наблюдайте за тем, что происходит в вашей жизни в малом, вы, очень частая ошибка, когда вы пытаетесь увидеть сразу нечто большое, большой результат, это сразу партнер сразу на всю жизнь, и при том миллионеры, и вот прям вот все, и все, все как вы хотите, или миллиард рублей сразу там через лотерею, нет, мои родные, класс супер в процессе, мы идем к результату, но мы наслаждаемся процессом. Насладитесь этим днем, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь собой, общением с собой и наблюдайте, я с удовольствием буду читать ваши комментарии, что и как у вас происходит. А вечером а, уделите 7 минут себе, буквально перед сном, 5-7 минут, не больше, а, вспомните, как проживание дня проявлялось у вас в течение дня, что вы заметили, что вы отметили, великолепно, если вы будете вести дневник наблюдения, и вы также можете писать в комментариях с хэштегом, потом вы просто по хэштегу найдете свои записи, либо записи, ваших единомышленников, которые тоже записывают, и вы прочитаете себя, вспомните, увидите, насколько вы выросли. Через прочтение других записей вы будете что-то внутри себя еще дооткрывать и что-то еще видеть. Поэтому, мои родные, я желаю вам прекрасного проживания дня, ярких открытий и, конечно же, я уверена, что с нами вы станете еще более счастливыми. Пока-пока!